Всем здрасте! Это первый подпольный антигламурный из князей в грязи. Я Слава Вещи рад приветствовать вас. Хочу спеть песню, которая называется "Все". Поехали. Все, я больше так не могу, но дело, дело такое дело В кармане полка пилеяло, а я устал, сердце мело. Отсирело, отстолбенело, отстекленело Я как шагал, сбежащий на бал, который ничего не знал О том, что там его никто не ждал, встал И побежал, чтобы твой страх меня не догнал Я очень долго вспоминал, что когда-то я на небе спал И облаком тебя укрывал, но я стал Бенгенстан Бы ты мог стоять путь кем-то здесь, то да лучше бы ты стал. По кем-то там ради милых там, которым я никогда не дам разум свой расколоть, хоть на да попал он среди храм. Убитый в хлам, автограф, и своим врагам. И вечером, и по утрам вечина летящий храм, да попадаешь. Почему-то он с трудом по горам, по городам, в конце концов, по головам, спешащий край, отдай свой плей, ради поля лицем, меня не поминая, только знай, свое место, которое он тебе стал, и ты Ты знала, что этого не будет мало Ты вот меня рядом с тобой не стала Ты зарытала, ты закричала, ты застонала Ты побежала, ты упала Ты потеряла свою жало И жалить нечем стала И ты стала Стала. Собственной и... такая песня. Мне тут помогал не валяшка. Э -э -э. Прикольная игрушка в детстве была. Э -э -э. В общем, какова мораль-то? Мораль всей мораль басни такова, что надо быть тем, кем ты есть на самом деле. Если ты притворяешься постоянно, если ты постоянно пытаешься быть не тем, кем ты являешься, приходят трудности и проблемы в жизни. Как сказал один мудрец, на самом деле мудрые люди молчат, так что я промолчу. скажу лишь что будьте теми кем вы являетесь если вы не те кем являетесь становитесь теми кем вы являетесь это был первый антигламурный из князи в грязи и о вещи рад был петь вам Пока.